Всем привет. Для многих не секрет, что в последние годы Intel под теплосъемную крышку топовых процессоров наносит очень сомнительного качества термоинтерфейс вместо припоя. Одно дело, когда она это делает для среднего и дешевого ценового сегмента, как это делает AMD. Но когда это делает даже для процессоров Extreme серии, то возникает только один вопрос – какого хрена вы делаете? Как результат, этот паса становится настолько узким местом в передаче тепла от кристалла к кулеру, что при замене термоинтерфейса для процессоров 8700K с родной пастой на топовую, разница может составить около 8-9 градусов, а при замене на жидкий металл все 20. Для процессоров X-серии все еще хуже. К примеру для процессора 7820X разница составляет порядка 10-11 градусов по сравнению с топовой пастой и порядка 24-25 градусов по сравнению с жидким металлом. Эта колоссальная разница говорит о том, что от процессоров просто не успевает отводиться тепло, и как следствие достаточно хорошие системы охлаждения, будто топовые кулеры воздушного охлаждения на примере Noctua D15 или заводской водянки Alpha Cool становятся просто неэффективными. И все, что остается владельцу такого процессора, так это довольствоваться частотами не выше 4,5 ГГц в играх, а в приложениях с серьезной нагрузкой частоты и вовсе до 4 ГГц. Но при этом технологический предел среднестатистического 8700K находится в районе 5 ГГц. Многие хотят выжить максимум из вложенных денег, и поэтому они просто вынуждены скальпировать свои процессоры и менять интеловское повидло на жидкий металл. Но некоторые энтузиасты решили пойти дальше, они устанавливают охлаждение процессора прямо на кристалл, и как результат имеет максимально эффективное охлаждение. Но процедура запряжена с очень большой вероятностью повреждения кристалла. Эта вероятность настолько большая, что даже у опытных специалистов приводит к повреждению процессора. Зачастую это оскол как минимум одного из углов кристалла. Но проблема оскола кристалла легко решается при помощи специального приспособления под названием Delete Guard. Дословно это перевести сложно, но смысл примерно такой. Защита от повреждений скальпированных процессоров. Суть этого приспособления проста. При креплении или снятии кулера с процессора пластина не позволяет кулеру повернуться на такой угол, при котором будет поврежден процессор. На самом деле эта тема не новая, так как такие пластины начали клепаться еще для i7 4 поколения, потом 6, а сейчас 7 и 8. -го. Их легко найти на алиэкспресс или eBay и стоят они от 25 баксов с доставкой. Но это пластины для процессоров массового рынка, а для процессоров X-серии все достаточно печально так как их просто не найти. Когда-то их выпускала только MSI, и то только в комплекте со своими топовыми оверклокерскими материнками X99S X-Power AC. Данная ситуация сыграла на руку известному немецкому оверклокеру Derbauer. Буквально с минимальными изменениями он выпустил свою версию для сокета 2066 под названием Skylake X Direct Frame, стоимостью 70 евро, и это без доставки. В сам комплект входят э, следующие вещи, ключ для снятия крепежного механизма сокета материнки, защитная пластина, бэкплейт, винты с шестигранниками и двухсторонние наклейки для бэкплейта. Выскажу свое мнение по поводу качества и конструкции. Приспособление выполнено в целом очень качественно и из хороших материалов. Намеков на недоработки или там прогибы, неровности изделия нету, но в самой концепции защитной пластины есть один недочет. Заключается он в том, что крепление кулера должно находиться не на защитной пластине, а на бэкплейте. По своему опыту скажу, что частенько замечал у некоторых материнок с подобным креплением пригибающиеся душки и как результат небольшое смещение самого кулера, что в свою очередь влияет на теплопередачу. Установка пластины достаточно простая и не требует каких-либо извращений. Точно вровень с отверстием приклеить бэкплейт, аккуратно и правильно установить процессор в сокет сверху накрыть защитные пластины и закрутить все винты. Во время первых тестов с термопастой, а затем и с жидким металлом, результаты оказались хуже, чем с теплосъемной крышкой, причем значительно. Как оказалось, наклейки на бэкплейте давали перекос, и кристалл не идеально прилегал к водоблоку. Так что отодрав бэкплейт от материнки, я установил его на место уже без наклеек. Что в итоге позволило кристаллу встать в строго параллельную плоскость к водоблоку. В гистограммах вы видите результаты тестирования кристалла с жидким металлом и пастой. Тестирование с жидким металлом ожидаемо дало самый лучший результат, а в сравнении с нескальпированным процессором разница в температурах достигает 32,5 градусов. Использование же хорошей термопасты в данном случае Arctic MX4 и некоторых других оказалось неэффективным и тестирование показало результаты хуже чем с теплораспределительной крышкой. Также вы видите, что разница температур между открытым кристаллом и закрытой крышкой, у которой жидкий металл намазан с двух сторон, только 4 градуса. И казалось бы, можно сэкономить на такой пластине и просто намазать жидкий металл на крышку. Такой вариант не. о чем я расскажу в следующем видео, которое я посвящу полностью жидкому металлу. На этом у меня все. Не забывайте подписываться, оценивать видео лайком или дизлайком, а также делиться адекватным мнением в комментариях.